И здравствуйте, дорогие друзья и зрители моего канала, я Николайдин, я продолжаю проходить эти... готики, как вам сказать-то, тёрное сердце, солдат, солдат, солдат, да, Ты кто, эй, незнакомец, нужен нужден тебя, разочаровать тебе, не пройти в к крепость, да мне нужно говорить с каждым лучше, кто ты такой. Я Игмар, воин и, и... Луга Игнаса, борец со злом, Белиар. Можешь рассказать что-нибудь про крепость? Конечно, я уже несколько веков. Здесь наши солдаты обучаются всему необходимому для оборудования за порождением тьмы. Но не знаю, в крупном обучении не, не только рядом с солдат здесь обучается, и паладин, и ш... так звучит интересно, но почему мне нельзя в крепость? Мера предло... предосторожности. Вдруг ты окажешься шпионом Белиара. Расскажи меня о себе. Зачем мне это знать? Тебе знать что-либо либо а, бом... не. Просто так, я и не могу отделить от мысли, что мы можем где-то в Не знаю, я рад... с Мартирика родился в Аркену, обучался в Элбеде. Э, ну. да, мы удачно воевали, правда, против корков. Хотя не за секрет, что последняя наша миссия прорвалась. Да, угадаю. Ты о миссии в удалении рудников? Да, верно. Вот время я бы в город. А откуда ты знаешь, это не Я тоже был там, в Хатинесе. А что ты забыл в этом краях? Мне поручили выполнить одно задание. Да, и насколько важно это задание. Не, мне очень жадно, но я не могу это, это рассказывать. Но мне, между безопасностью... Ну хорошо, но я бы присмотрел за тобой. Я еще одну книгу. Называется Монти Пламмы. Что зачем тебе эта книга? Ты знаешь про, про не то, там должно быть очень важное сведение. Конечно знаю, и, и должно прочитать каждый, кто желает стать паладином, но зачем? Ну ладно, я поговорю с магами крепости, приходи завтра, я сообщу тебе их решение. Ой. Ну так. Дорогой зритель, поэтому я говорю, читание, чтение для меня тяжеловато. Знаете, почему? Потому что я часто попадаю в такие передряги. Просто показалось. Здорово, варрево! Что ты че... побери здесь делаешь? Кто ты. Кто пустил тебя в деревню Карл? Эй, ну что я, мне нужно доверять да ну с чего тебе это бы это несколько золотых тебя убедит я помогу. помогу ему ему в бою против тварей это правда хотя это не важно, ты не можешь быть и ты и там поэтому я позволяю тебе остаться если так несколько золотых тебя убедит о, позволь тебе, покупая себя, я должен быть серьезно с ним а, об этом поговорить. Что касается тебя, ты сказал правду. Зачем ты че че честный человек? Думаю, о тебе не будет неприятностей, может остаться. Кто ты? Меня зовут Варио, я владелец земель вокруг крепости. То есть ты здесь начальник, я прав, пони понимаю, правильно понимаю. Яблоко, яблочко, однако я предпочитаю рыцаря и в крепости. Я нашел мертвого охотника, охранник Иноса его душу. Но с чего ты решил, что мне это интересно среди моих людей? Я подумал, тебе будет интересно узнать, что этот охотник, ск скорее всего, умер от руки орка. Орки, здесь ты уверен? Ты будешь свидетелем убийства? Нет, конечно, но я взял из тела, я нашел оружие одного из этих тварей. Когда наш... на, на их описании подтвердилось... Похоже, враг нашел нас, так, однако, прежде чем я сообщаю это паладинам, я должен буду полностью уверен в право те твоих слов. Я прошу тебя взять трех моих людей и отправиться с ними на место происшествия. Постарайся найтись, если что-то на острые бурелёрки, мы должны будем найти и устранить это напасть. Почему я должен работать на тебя? Почему? Почему? На какую стоимость безопасность твоей ради мы обязаны выиграть? Вы... Я никогда не отличал патриотизм а великих удушьи. Мне нужно материнское. Так, золото, но ты ведь солдат и хороший. Я, воз... я вознагражу тебя, но сначала выполни задание. Лучше всего взять свои трех и сиди. Я... У Костра вот... Так, ладно. Кто здесь может научить меня сражаться? Тот что это... Ну, здесь, короче, обучение, да? Ну, там, типа... Сейчас вот этих трех, наверное, да? Ой, у них. Где Каких-то там начеваков, кстати, как говорится. Вала Адана, кузнец. Добрый день. Незнакомый, скажи, что ты один из нового бранца в прислал тебя за... Нет-нет-нет, меня зовут Кавалор. К... карту э, разрешил мне зайти ненадолго. Э, Насчет того бывает. У меня очень много работы, поэтому, если ты не додела так... Можешь выковывать что-нибудь для меня. На самом деле у меня и так хватает работы, поэтому ковать оружие для меня не, не, не будет. Однако я могу продать тебе что-нибудь из нашего ну, запаса. Короче, я понял. Мой лучший доспех можно. Этот доспех больше похож на решето. Не думает, что... Он был вот так. Ясно. Простых солдатов надо. что они со мной пошли отлично отлично они за мной пошли то би сейчас их биляра должен будет приколбасить погнали Не знаю, может ролик завтра закину, как бы с утра. Я еще не знаю. Не. Если бы людей убивать, то людей убивать только случайно. Вот тут здесь я нашел тело. Значит, это было орки Да, они даже оружие оставили. Тоже скажи, что я думаю об этом поводе. Ты поссорил с охранником и убил его. Когда осознал произошло, придумал эту историю про орков. Нет, все было не так. Скажи мне, ты когда-нибудь видел, что орков убивал человека, оставив твое оружие возле тела? Я не, нет, все было не так. Я сказал, когда я предлагаю осмотреть это место, весь вороток. А, нет, все это блин Во воронье, нет, зло у меня, я все еще раз. Расскажу и все, Скоро будет нить. Хватит. Бах. Ой, что, что я наделал? Я нет. Это нету. Для этого артефакт, я это не, хват... не хотел как я смог объяснить это вару и он осудит меня я должен рассказать не все и еще нужно сообщить о произошедшем мастеру агрессу выбираем побежали к мастеру агрессуну как бы бывает, что я ее не успела прочесть, просто горло пересыхает, дорогие зрители, поэтому тяжковато, че Ну это объясняет, понимаете, да? Вот не туда, не туда выйдешь. не знаю у меня там вообще будет ролик нормально записывать? нет я это вообще тоже не знаю и сколько он будет гигов есть вот это, это мне интересно интересно интересует сейчас интересно я не хотел их честно убивать, а так бывает, случается. Так, уголь надо найти Наверное, надо уголь, чтобы доспехи не улучшили. А, я уголь знаю, где надеюсь, но я. Ну -я. Mm -hmm. видите, да, золото? Теперь я тебя даже сам не знал. Да, наверное, вам темно, не видно. Oh, блин, игровой режим надо включить. Надеюсь, у вас завосветилось, когда я игровой режим включил, я не знаю. Знаю какая ика он игрался лучше всего. подсоединить вот это вот все усталость это вообще жесть конечно где же не уголь добыть Надо подумать с углем, с углем, с углем, с углем. Надо подумать, подумать, подумать. А, что у меня тут? Угу. Первый меня будет еще громче потому что я М -м -да. Уголь, как он сказал. Надо добыть. А где уголь добыть, я не знаю. Обычно уголь добывается в этой. Морки устроили нам засаду. Засаду? Да, когда мы прибыли на место, где... Я нашел труп, Я были спокойны. Я смог убежал, а твои люди не повезло, их души отправились к Киносу. Черт, это тварь, я думал, им не хватает ума сделать засаду, но всегда актуально так. Хотел хотя это никогда не знало, я должен сообщить об этом паладинам. Что ты будешь делать теперь? Теперь это уже не, не решать. Я думаю, паладины стану, станут у, де, уделять больше внимания защите крепости. Возможно, усилить охрану. Что касается тебя, ты доказал, что ты очень способный и что тебе нужно доверять. Ты сослужил. Вот, возьми эти деньги. Отлично. И его да да вот возьми спасибо теперь все в порядке ну что покажи мне свои -то силы так ага, теперь вот чем мне уголь забыть уголь уголь уголь М? Ой! Опускала на купаться меня просто. Ничего плохого, что он там золото забрал. Чисто только книгу вот. Все равно золото, стюблька, силы, там не силы, это все прокачивает. Я случайно его попал. просто спирил, он прям голову поднял чертенок. И наша империя. Личное искусство какое-то там. разобья просто сделаем вчера все и все О, продажи может уголь есть. почти необходимо 50, да? Угу. Пятьдесят лопастей уже есть. А где-то подромать, просто подромать все. Выспался чувак. ты кто? Я Магита. Магрита. Жена Транса. Так, имеете право так. Кто? Кварл... мне за что-нибудь подать? У тебя есть список? задание, для нее было Угу. Я принес себе оболотник. Хорошо, Деррой. Вот ну, видите, деньги зарабатываю, охранял. Чисто случайно а по июле, я по июлям наваривал. Так, с зрителям поговорить надо. Что вы можно не рассказать? <плёг> Просто я тут ноги закинул на крышу, а что поэтому. Так. Что насчет книги? Ну ты счастливчик, маги не против отдать ее тебе. Скажи, что у, у них много э э экзаменов а одна из этих вопросов очень хорошо но то что нам нам с ней легко не значит что я отдам ее тебе я не доверяю тебе В вдруг ты нас на самом деле выбраешь и он а, может и ты продаешь да не не я так а там Тебе книгу лишь тогда э, скажет, что тебе город доверяет мне. Да, но уже рассказывал. Надеюсь, что я не совершил ошибку. Вот держи. Все. Mm -hmm. Видите. Вот сами видите, да, как получилось, так что я чисто случайно укочил Эх, двух. Да, бля, вы видите, да? под этот попал наконец ты я ожидал тебя я видел немного заенить деревню. так ган что ты такое у мастера адреса есть новости но узнать чтобы о артефакте и писать теперь так но также просто предложили тебе эту руну покататься спасибо так о! Теперь отличненько. Ган сказал, что-то у вас удалось что-то разузнать. Да, то, да, это так. Я узнал кое-что. Мне нужно силой сердца когтя. Хорошо, но новости как? Где же Я собираюсь провести магический ритуал. Если все получится, мы моим демона, который заключен в этом артефакте, убьем его. А, но для проверки ритуала мне нужно вера. Вот и так. Не, не помнишь, сколько я написал? Вам удалось еще что-нибудь узнать о сердце? Так. Да, демон, что является узнать, сердце да, по, по, продолжает очищать демон многие. Так, я думаю, что мы имеем дело с чем-то опасным, но о, точно сказать не могу. Это демон, что он недавно не спас. Как ты уже наверняка понял, демон связан с артефактом, но может существовать только днем. Но так демон-часть пытается вырваться, подчиняя себе своего носителя. Магический демон также позволяет ему обманывать разных владельцев. Как думаю, мастер, у меня немного выбора ведения. Да, сын мой. Но как я увидел тебе понадобится им что у тебя достаточно сил чтобы противостоять такому не состояние ней ну ухудшилось за это время голова болит вообще не проходит я чувствую как сердце высосывает мою так Что надо Поэтому я отправлял твоего брата в кольцо, чтобы поймать. Так, он должен скоро, вскоре вернуться. Дальше мой, удалось что-нибудь найти. Водку к растения. Вот книга, которую вы просили. Так. Ах, хорошо, что я тебя встретил, у меня есть кое-что для тебя. Дай угадаю, артефакт из кольца воды? Как ты узнал? А Мастер Угас уже сказал, ясно, я уже вернул вот кольцо, должно быть твоим... Спасибо, Ган. о, -о, -о. не плохо но Наконец-то у меня начало что-то получаться Так пойдем кому мы еще чем поищем Мне кажется, что я еще не все нашел Ммм, как гордый перисоклор. Увидеть и читать это тяжело. Но стараюсь читать. мне надо бы сейчас купить до да? кирку пойдемте посмотрим у кого кирка Слава яйцем, сохранился. Вот так подвезло, так подвезло, сундучок. М -м -м. Я просто легко поплаваю, дорогие люди Что он на том островке, Видите, это два островка, а там третий. Просто мне вот интересно. с ним сражаться да угу. ну да так я и думал здесь сейчас в одном не уйду ну да это как всегда Гуд тут глубоко. Глубоко? Ну, кавик ничего, уго, я. Ну, давай, давай. давай. играча в обногревшее... что, даже в воде может махаться? Не, загрузиться лучше. Слабова для этого, наверное, дело. Ух... Ничего себе, только сам делал уже стрелок. у кого кирку взять только начну добывать и произойдет какой-нибудь фиаск. По-любому. Вот твоя награда за работу. Что дальше? Дальше будем действовать в точности, по плану, но у меня есть, мало так, нам есть стоит рис... рисковать, у меня есть еще несколько кусков, а в книге говорится сколько нужно серебра. Вообще сложные нам нужны еще два десятка им кил... кокачер. Это все же я могу достать в шахте. Ты имеешь в виду бывшую черная здесь... шахту? Вот она, шахта. Вот остался жил на. Ясно. Так, у меня есть руна, которая, поможет тебе много завала. так, хорошо. Да, пойду. Руна еще одна. Телепортация место ритуала. Телепортация завала. Вот пятерка, вот это нужно. Так, надо отхаваться. И силки немножечко. Николь сделал, ну ладно. Погнали. Да, Сжечь какая-то, там просто начинается. Просто не обращайте на меня внимания. Здесь специально это все сделано было. Все, телепортируемся. хотят всего. чтобы по сути прям по мне херачит Сохранение света, не сохранение тьма. Знаете почему? Потому что потом жопанька подгорает. попадание и все что ли? Давай. давай. слабаком каким-нибудь на прокачиваться было ну ладно так ладно Лично? у у у не подходим. Потому что сейчас кое-что фиостическое произойдет, так что М -м. А, я же могу прокачаться. задание выполнено теперь вот с этим надо поболтать мастер агус как вы Наконец-то я нашел тебя, мировой червь. Где ты был все это время? По-крав, Покровлять. Надо было это уверять, это задание Гану. Нет, я не. Да, я выполнил задание мастера, лишь бы он был бы доволен. Вот видите, некоторых я убью тебя. Трех королевских солдат. Надеюсь, ты будешь всегда говорить в огне Беллиара. Не ведь а как то бы то было. О. И все, штучки, да? Видите, я на всякий случай даже сохранился. Не hmm. то И Как же мне его убить? а у меня типа убить не может Ничего, он меня даже не убивает. Да, у него еще один такой прям нормальный, то, что у меня. Наконец-то ты вернулся. Нашли, что искали. Рад видеть тебя живым. Естественно, живой. Я жал тебя здесь. Ну, как нашли тебя искать? Да, я собирался достать. Вера. Хорошо, теперь мне нужно заняться другими проблемами. Какими еще проблемами? Ну, как замок осадили полчища орков? Хорошо, что они пока не добрались до сюда. Но я думаю, это лишь вопрос времени. Надо нужно убить... убраться отсюда. Плохо дело. Аргус говорил, что артефакт связан с Белиаром. Возможно, он хочет вернуть... Вернуть сердце. Ой, Инос, что же нам делать? Я думаю, нам понадобится... Сера Аргуса, он мой руна телепортации, это к... возможно это делает рук э, шамана. А, но время надо посмотреть, что делать с врагами, так. Отлично, прям от отличненько, видите, да? Ех. Вот как несороками сама махаться теперь. Так, ну на этом мы ролик, наверное, заканчиваем. Ставитесь в серии. Всем пока. До новых встреч.